Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и в Epic Game есть неплохая игрушка Королевская битва на кулаках. Очень прикольная королевская битва. Мультяшная графика, но очень веселый геймплей. Я сойду, конечно, переписываем хату на эпигейм. Почему я девочка? Что за Yes. Как мне подтвердить? Да, да, да, да, да, да, да, да. Ты ч мы. Жити, что это застп? О, мне нравится светленький аж. Кайфовый такой, ч Мы же с косичками. Помпонами вообще черенькие. Да. Отдышка. Хипстеры, рыжий хипстер мне нравится. Я думаю, будет интуитивно понятно. Я надеюсь на это. Я понял. А как мне Спайс пробел? Так, это зона, я понимаю. Летим в зону. так я понимаю в этих ящичках будут какие-то что -со софт и чё и как и ага, хилки восстановили террасе выписали искать нам надо какой-то АП и отвечаю а это чё какие звездочки собираем. Что это F. Спайдермен, Спайдермен. Привет, братишка! Нихера сил меня. Что за херня? Слушайте. Бери, бери, шо это? Ай, я понял! А иди сюда ну блин мимо не валим валим валим хп мало тактическое отступление да ну ты можешь убежать спасибо опа зона смещается это что такое наруто отжимаки Уай, за мной бежит слушайте а мне энергии не хватает давай давай ты можешь лезть наверх он меня хочет бить! Нет! В смысле, а что это за ускорение такое? Вот это меня отмадохали. Беги, беги, беги. Так, эф, эф! Супер удар какой-то, книжка. Так, я бухану. а а Whee Well, well, well. Ой, хорош. Синенькая, слушайте. А что я не ударила? Не понимаю, как это работает. Кто мне скажет? Смотри... О, о смотри. А. Вот это прикольно. Ой-ой-ой, я кого-то отпиздил. Нихерасия. Вот это я дал. Ой-ой-ой, фиолковая какая-то, слушайте. Фиолковая, это, это вообще... Волковая книжечка вообще топчик. Спасибо за мисик. С двух ног как войдем? Давай. А что я не смог? он на меня сверху прыгнет, а? Нет. А что это за кое? Ага, я понял. Просто кинуть. Е. Yeah. Прикольно. <звёк> ну, Пришли тебе, кью. Суша! У него хп нет, то что он... Мимо. Блин, ну как не попадать, я не понимаю. Ага, тут есть восстановление суперсилы. Вот это он мне прописал. А что это за... Чувак, хера септит. На... На тебе прописывай Вот это я Ой-ой-ой Нокаут focus, but... <laughs> Вот это файт был, конечно right. Короче, ребят, очень веселая игра Очень классная Всем рекомендую. С вами был Роза. Всем до новых встреч.